Вы не представляете, как много привилегий получает человек, когда он перестает бояться быть дураком. Мне очень нравится определение задорного, «Ду-два бог солнца». И когда я называю себя дурой, и люди кидаются меня защищать, нельзя себя оскорблять. Ну что вы, что вы? Кто же себя оскорбил? Когда человек не боится быть глупым, он практически безвим. Потому что вот этот страх показаться не таким, какой ты есть, показаться глупым, произвести плохое впечатление, вот как раз-таки он на нас и работает так, как мы не хотим. Как только я перестаю бояться быть дураком, я позволяю себе глупые вопросы, я позволяю себе вообще задавать эти вопросы, любые. Я могу начать с того, что, знаете, у меня есть только два типа вопросов, сложные и глупые, других я не имею. Окей, мне мир разрешает это иметь. Когда я не боюсь быть дураком, я делаю то, что мне удобно и что мне нравится. И реагирую так, как я хочу реагировать. А не так, как принято, не так, как хотят другие. Не так, как я себе выдумал, что хотят другие. Обычно это именно про это, а не то, что хотят другие. То же самое, кстати, появляется, когда я выключаю у себя ясновидение. А что скажут другие? Вдруг они подумают, что вот так. А вдруг они подумают вот так. А вот сейчас вот почитают, и они решат. А вот сейчас они посмотрят и подумают. О, Господи, откуда я знаю, что другие думают? Я не берусь знать про это. Если я хочу что-то узнать, что думает другой человек, я у него спрашиваю, скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу. Либо по поводу меня, либо по поводу еще чего-то. А если я разговариваю с людьми, то я разговариваю с людьми. И если у меня есть вопросы, я их задаю. Я же не боюсь быть дурочкой. Это очень удобно, потому что сколько нам не говорят о том, что э, это нормально задавать вопросы, это нормально э, узнавать что-то, быть любознательным, э, нам что-то часто многим не хватает, э, каких-то эмоций. Э, мы не хотим быть э, э, в тягость. Недавно у меня был очень интересный диалог. Человек написал мне с просьбой, если мне интересно, то поучаствовать в его проекте, в его бизнесе. Обычно это так делают сетевики, и я обычно отказываю по этому поводу. По одной простой причине, я всегда говорю, мне есть чем заняться, и развивать чьи-то проекты мне просто некогда. У меня есть свой. И тогда человек говорит, извините, окей, я всегда шучу по этому поводу, если вам нужны мои извинения, обращайтесь, я вас извиню. И так как это была просто переписка, я спросила, за что? И он мне сказал, мне показалось, что что я вас побеспокоил. Возможно, там была чуть другая формулировка а за беспокойство. Мне так показалось. Не суть вопроса. На что я ему отвечаю? Я говорю, я правильно понимаю, что вы извиняетесь за то, что вам показалось. Он говорит, ну да. Я говорю, отлично. И я вас тогда точно извиняю. но вам же показалось. И за это еще я должна извинить другого человека. Согласитесь, получается совершенно абсурдная ситуация. А насколько часто это бывает? Непонятно, за что мы просим прощения. Мы постоянно извиняемся. Извините, у меня нет времени. Извините, я не хочу с вами разговаривать. Извините, извините, извините, я вас побеспокоил. Ясновидение – классная вещь. Это же я решил что я беспокою другого человека. Более того, пока а, я так считаю, пока я так решил, часто меня в этом обвиняют. А, мне же должны давать подтверждение моих мыслей. Это всегда так работает. У нас очень много видео на канале именно на эту тему. Не бойтесь быть дураком. Не бойтесь беспокоить людей. Возможно, вы самое великое счастье в их жизни. И, возможно, вы... Именно тот человек, которого они сегодня ждали. И не потому, что вы их судьба. Можно же быть всегда с одним человеком в этом направлении. Но, возможно, сегодня у вас есть какие-то фразы для других людей. Возможно, у вас сегодня есть какие-то мысли для других людей. А возможно, у вас есть какое-то видение, поведение других людей. И это интересно и вам, и людям. Дураки, на мой взгляд, это классные люди, которые двигают прогресс. Которые не остаются детьми, нет. Мы сейчас не говорим про дурака как диагноза. Мы говорим про человека, который не боится быть человеком. Именно это – Ра, Бог, Солнца, Возможно, именно это и есть наша человеческая основа. Сегодня я кому-то показался дураком. Завтра я кому-то показался умным. А я и сегодня, и завтра был просто самим собой, был просто человеком. И именно это часто многим... Кажется, что это глупости, кажется, что это неудобно другим людям, кажется, что другие меня не поймут. Не переживайте, они тоже люди, у меня хорошие для вас новости. И каждый из нас бывает во всех этих ситуациях, вас непременно поймут. И знаете, что удивительно, почему так многим для того, чтобы быть собой, быть свободными, нужны допинги? И вот это меня до сих пор удивляет, почему пьяного человека можно понять, а почему человека, который проявляется, который танцует на улице, понять нельзя. Не обольщайтесь по этому поводу. И попробуйте своим родным и близким, которые злоупотребляют какими-то допингами, сказать, что вы их на самом деле не понимаете. Сказать им, что они на самом деле губят и грубят свою жизнь. Кстати, поговаривают, что все зависимости от того, что людям не хватает любви, то есть они настолько боятся быть дураками, что они не принимают любовь и близкое расположение других людей. Им этого очень не хватает. Поэтому, если вы сделаете, как однажды сделала мать Тереза, Возможно, ваш близкий человек действительно перестанет пить. Однажды по улице шел человек с поднятым воротником и достаточно быстро проходивший мимо матери Терезы. Ну а он не видел мира совсем никак. Она подошла к нему и взяла его руки в свои ладони. И сказала, ну надо же, какие холодные. Он в полном шоке посмотрел на нее и сказал, а что в мире есть люди. Оказалось, что он шел топиться, и в этот момент он увидел человека, и он понял, что его любит и что он нужен. И так он остался жить. И так, возможно, вы вернете к жизни своих родственников, которые очень боятся быть дураками, и расскажете им, насколько они ценны, насколько они вам нужны. Я очень надеюсь, что это так и есть.